о чем переписываться с девушкой каждый день ну, бывают такие ситуации, когда ты кто то уехал, да, и у тебя нет возможности с ней общаться, ну, там, вживую, ну, не знаю, там, месяц, да и вот тут как правильно вести переписку, как ее так подогревать, чтобы... Не зафакапи, чтобы девочка не слилась, особенно в том случае, если ты, ну, познакомился а, с девочкой и тут же уехал куда-то, но она очень классная, ты не хочешь ее сливать, знаешь, что ты вернешься через полтора-два месяца, это такой срок, да, и вот как правильно вести переписку, чтобы не косячить. Обо всем этом мы поговорим в этом видео. Ну и, как обычно, лайк, колокольчик, подписка, и мы начинаем. А начать общаться с девушкой по переписке – это отличный вариант, поскольку у тебя есть время продумывать каждое слово, отыскать интересный ответ или придумать веселую шутку. К тому же ну, никто не посягает на твое личное пространство, ты ни на чье личное пространство не посягаешь. Это дает возможность чувствовать себя увереннее и расширять спектр тех тем, которые тебе, возможно, будут доступны для дальнейшего общения. Самое главное, это, как я всегда говорю, завоевать внимание девушки в интернете. Завоевать, привлечь и перевести эту переписку в реальную встречу. Как правильно начать эту самую переписку с девушкой? Тут, как известно, встречают падежки. Это относится к первому сообщению. На сайтах знакомств, предложениях для знакомства, где пользователи стремятся познакомиться с новыми людьми, у местных будут стандартные фразы э, ⁇ привет, как дела, как настроение, погнали общаться ⁇ Да, это... Фразы, которые не вызывают слишком такого крутого вау-эффекта, но, тем не менее, какая-то часть будет девочек отвечать. Если ты хочешь понять, что же лучше писать тебе, кроме банальных фраз, то посмотри вот это мое видео. Я здесь подробно, детально рассказываю о том, как уйти от банальщины и вообще, как правильно выстраивать стратегические моменты в переписке с девушками. Но сейчас немножко не про это, да? Опять же, начать переписку можно с легкого, или игривого, или неожиданного вопроса. Да, очень важно. Из просто э, попасть э, девушке, как говорится, в нужную точку, чтобы она ответила и пошло нормальное общение. Как правильно переводить э, базовое знакомство в дальнейшую переписку в онлайне? Переписываться следует уверенно, не боясь при этом показаться смешным, дерзким или остроумным. Если тебе удастся ее рассмешить, да, вызвать у нее улыбку это отличная предпосылка для развития. Дальнейшего общения. Иногда самое ценное, знаешь, и незабываемое, что люди могут дать друг другу, это положительные эмоции. И переписка ведь тоже разговор, согласись, да? Только здесь не видны ни жесты, ни твоя мимика. Но в интернете можно выражать это с помощью разных эмоджи. Главное здесь, опять же, не злоупотреблять и не завалить ее смайликов. Ведь правильно подобранный смайлик, он будет действовать как, как говорят, да, знаешь, как правильная конфетка которая сделает то, что нужно, а как Рафаэла, лучше, чем тысяча слов. Переписываться и общаться каждый день – это достаточно трудоемкий, но интересный процесс. И вот сейчас мы переходим к самой важной части этого видео. Тебе нужно понять, что переписка каждый день должна показывать, что... И общение с тобой это не тягость, это наоборот ожидаемое продолжение новой серии сериала. Постарайся поддерживать легкость общения и заинтересованность в продолжении беседы. Не стоит начинать переписку с фраз типа "Был скучный день, нечем заняться, расскажи что-нибудь интересное", "Что как-то я заебался" и так далее. Девушка может это расценить не как призыв к интересному общению, а просто что я вот нехрен делать и ты ну, вот, ее начинаешь напрягать, ты заставляешь что-то придумывать, и, в общем-то, переписка может закончиться так и не начавшийся. Она просто куда-нибудь тебя, да, узнаешь, вот, в черный список добавит, и все. Не спрашиваю ее о таких вещах, как смысл жизни, типа, если жизнь на Марсе, чего она хочет, какие дальнейшие цели и так далее. Все это. Слишком напрягает. Религия, политика, все это, блин, ну знаешь, это типа как писать диссертацию. Не надо слишком заумных диалогов. Это оставь уже для бокала вина и диванчика у тебя дома. Постарайся дать ей почувствовать а, значимость а, для тебя, но при этом не показывай, что она слишком значима. Например, попроси у нее совета или поинтересуйся ее мнением. Не имеет значения, воспользуешься ты этим советом, важно, что... Она будет понимать, что тебе интересно ее мнение на этот счет А как было на самом деле, она никогда не узнает Отметь, что ее мнение для тебя очень важно Переписка о значимых для нас вещах может повысить твой статус в глазах этой девочки Говори комплименты, но делай это с умом Маленький совет Большой успех имеют изящные точные комплименты Например, фразы типа «Твое мнение очень важно для меня», либо «Ты меня приятно удивила», «Мне всегда с тобой интересно говорить», повысят твои шансы на следующую беседу. Девушки любят сюрпризы. Заинтригуй ее, но помни, что тебе нужно вызвать у нее хотя бы какую-то общечеловеческую симпатию к себе, а уже после этого наводить таинства, сюрпризы и так далее, да, которые ты будешь раскрывать в самый последний момент. Например, в ответ на ее сообщение, как прошел день, можешь написать что-то такое в духе Я кое-что про тебя понял сегодня и уйти из сети, там, не знаю, на несколько часов. Далее, используй флирт. флирт это не только способ доставить девушку ждать сообщения от тебя, но и он подскажет ей, что она тебе нравится. Напиши ей, что-то ну, в духе типа. Ты подписан у меня в телефоне так, что постоянно заставляешь меня улыбаться, а мое сердце биться чаще. И поверь, вопросы и виртуальные улыбки тебе обеспечены. О чем же продолжать с ней общение? Да, что писать и такого каждый день? Вначале общение, переписка обычно идет по двум направлениям. Это вопросы, адресованные девушке, чтобы узнать о ней побольше и рассказать о себе. Научись правильно общаться и совмещать эти направления. Если увлечься вопросами, то переписка превращается в допрос, но это никому не интересно, и она просто перестанет, либо устанет тебе отвечать. Также не превращай общение в воду о себе, потому что это типа, знаешь, такой монолог одного актера. Если девушка увлеклась, то не перебивай, напротив. Уточняющий вопрос это то, что тебе нужно, а уместный комментарий только сблизит вас первое время я не рекомендую задавать слишком прямые личные или компрометирующие вопросы. Если переписка происходит уже в Телеграме, либо в Ватсапе, или в Вайбере, то ты можешь девушке сбросить несколько забавных фотографий, можешь записать какое-то прикольное видео, либо аудио сообщение. Умей посмеяться над собой, и это то, что развеселит ее, это обычно привлекает людей. Даже если ты этого не знал, то поверь, это так. Если девушка будет выбирать между симпатичным и харизматичным одним человеком, то, скорее всего, отдаст предпочтение второму. Ну, потому что все-таки харизма, она более притягательная штука. А симпатичность, знаешь, такая штука иногда бывает слишком слащавой, слишком красивой для меня. А вот я ни разу не слышу, чтобы девочка говорила, он слишком харизматичный. Поэтому харизматичность то, что нужно прокачивать. Кстати, у меня есть отдельный тренинг по харизматичности, о том, как ее прокачать и в жизни, и в соблазнении. Если тебе интересно узнать о нем больше или вообще тебе нужно когда консультация, то внизу под этим видео есть ссылочка на мой Телеграм, где ты можешь перейти и, собственно говоря, задать интересующие тебе вопросы, ну а также ты можешь подписаться на мой Патреон и получить доступ к эксклюзивному контенту, к моим онлайн-продуктам, ссылочка на Патреон также внизу под этим видео. Далее, идем насчет тем для переписки, о чем поговорить и что же обсудить с девушкой. Переписываться можно абсолютно на любую тему, просто задавая правильные вопросы. Я всегда говорю, нет тем, на которые нельзя общаться, есть темы, э -э -э -э elephants. которые просто неправильно раскрываются. Избегая формулировок, позволяющих дать односложный ответ. Сам не отвечаю односложным образом, не провоцирую девушку на такие ответы. Ну, типа это закрытые вопросы в духе <sequences> любишь, видела, не видела, то есть вопрос, на который можно ответить либо да, либо нет нет, либо девушка не хочет отвечать. Вот тебе несколько удачных э, тем, да, можно обсуждать и переписываться о ее домашних питомцах, о спорте, о хобби и увлечениях, о фильмах, которых она недавно посмотрела, которые понравились, о прочинных книгах. А вся окружающая вас реальность – это темы, на которые можно общаться часами. Не забывай об уместности этих вопросов, если твоя собеседница-вегетарианка, то не спрашивая, как приготовить вкусные шашлыки либо стейк зажарить, да? явно, что это не про неё. Самое важное, вызвать и сохранить интерес, чтобы переписываться, это было, знаешь, так, с легкостью, и чтобы ты и девушка получали от этого обоюдное удовольствие. Как продолжать поддерживать интересы в переписке? Как продолжать переписку? Довольно сложно долго переписываться днями, неделями, а то и месяцами в интернете, заводить новые темы, обсуждать старые, когда уже, кажется, все обсудили. И если девушка начала более сдержанно реагировать на твои сообщения, постарайся найти причину этого. Возможно, ей не понравилось переписываться на последние темы. Постарайся вызвать у нее новые эмоции, нащупать новые, более увлекательные направления для обсуждения. Но главное не изобретая велосипед если ты переписываешься достаточно долго не планируешь ограничиваться виртуальным общением то твоя первоочередная задача когда появится возможность когда у вас будет возможность живой встречи вытащить ее на живое свидание поэтому э можешь предложить ей Совместное развлечение. Поход в парк, там, да, кататься на коньках, велосипеде, в кино, в театр. Любые положительные эмоции, которые вас будут сближать. И когда всегда о чем будет поговорить. Но тогда, когда появится реально физическая возможность. Ты можешь обсуждать вашу встречу, но еще саму встречу не назначая. Такой себе финт ушами. Общаться в сети можно, но ни на что не сравнится, конечно, с возможностью поговорить во э -э время живой встречи. Гладя, э -э -гладя друг друга трогать смотря в глаза друг другу, обсудить заново то, о чем мы переписывались, но уже живыми эмоциями. Только не переставай переписываться, даже если свидание уже назначено. Девушка может неправильно истолковать наступившую тишину и просто банально ну, прокинуть тебя, не прийти навстречу. Если девушка еще не готова общаться вживую, да, лично, э, стоит предложить ей поговорить по телефону, либо по видеосвязи. Советы о том, как лучше. Опять же, вести диалог, как общаться, как правильно вызванивать. Все это ну, я могу тебе подробно, детально рассказать на консультации. Ссылочка, опять же, на консультацию внизу под этим видео. При желании можно попробовать переписываться в э, приложениях, где конкретно ну, есть, есть, знаешь, такой... Типичный интерес, допустим, Pierre это предложение а, свободного секса. Да, здесь точечно ты ищешь только тех, кто хочет заняться сексом. Но в принципе, и все. Конечно, там на одну девушку 10 парней, но тем не менее, можно тоже -то попробовать. В, в отличие от Тиндера и Баду, там а, четко и понятно, что вы друг другу хотите дать и что вы предлагаете. Ну и несколько практических советов. Прежде чем приступить к общению, необходимо отредактировать э, свой профиль, заполнить поля с личными данными, добавить правильные удачные фотографии, удалить двусмысленную информацию, э, показать э, свою ценность и значимость в описании. Ну а дальше э, это что? Изучить страницу девушки. Чем она увлекается, где работает, что? Если есть доступ к социальным сетям, посмотреть, что на репосте, да? какие паблики подписаны это поможет тебе выстроить более интересную беседу и постарайся все-таки уходить э, начало э, уходить в начале коммуникации от банальных привет как дела Потому что, ну, очень часто у, тут уже у девушек, знаешь, такая негативная реакция, и, ну, она может просто тебе не ответить. Возьми на вооружение нейтральную тему. Это может быть кино, искусство, музыка, книги. Выбирай, исходя из данных, полученных на странице девушки, и цепляйся за это. Не напускай, знаешь, излишнюю таинственность. Рассказывай себе, но оставляй некую недосказанность. Опять же, везде должен быть баланс. Чтобы ее интерес тебе не иссякал, обязательно задавай... Личные вопросы о ее жизни. Спрашиваю мнения относительно разных ситуаций. Не ври, не обманывай. Если не свои фотографии, ну, поверь, чисто для вирту подойдет, но потом секрет будет раскрыт, и, скорее всего, девушка больше не приверет ее на встречу. Как начать разговор? Да, опять же, еще раз вернемся к этому. Очень важный момент, потому что если ее не начать, то и продолжать уже не получится. Благоприятное впечатление нужно создавать с первого сообщения. Приветствие, которое наверняка заинтересует девушку, можно разделить на несколько категорий. Первое – это мотив. Почему ты ей решил написать? Почему именно ей решил написать? Почему именно она? Нужно сообщить цель твоего обращения. К примеру, Привет, увидел твои комментарии э -э -э, в профиле, где-нибудь там в социальных сетях по поводу, не знаю, там погоды, да, либо там путешествий и решил тебе написать, либо решил там проконсультироваться, где лучше останавливаться, какие гостиницы и так далее. Ты там вижу, часто бываешь в этих странах, например, Италии, Испании, сегодня такие фотографии есть. Дальше укажи, дальше, укажи, дальше. Укажи на общие интересы. Изучив страницу девушки, можно понять, чем она интересуется. Сформулируй приветствие, исходя из полученной информации. Допустим, увидел у фотографии с велосипедных гонок и решил тоже покататься и на выходных, и хотел проконсультироваться, где лучше всего кататься у нас в городе. Третье, это может быть просьба. А редкая девушка откажет в помощи Можно писать сообщение с просьбой Но в духе Слушай, привет, я недавно в твоем городе Подскажи, где можно вкусно недорого поесть И в процессе диалога ты поймешь, куда им можно приглашать Ну и еще вариант Это четвертый Оригинальное приветствие Девушки любят романтику Поэтому можно придумать нечто подобное в духе Ну это да Такое может показаться банальным Но поверь, это все равно работает Ты веришь в вещи сны? Представляешь, недавно увидел во сне девушку, а сегодня увидел твою фотографию. Одно лицо, господи, давай знакомиться, да? Все. Ну, обязательно поставь смайлик, чтобы он не подумал, что ты какой-то извращенец. Продолжая дальше общение, да, какое оно должно быть? Тебе нужно придерживаться нескольких простых и нехитрых правил. Общение должно быть позитивным. Писать нужно грамотно. Всегда общаться вежливо. Не пропадать на слишком долго, но не быть слишком навязчивым. Сохранять интригу, интересоваться ее делами, менять темы для разговора, раскрывая свой характер и демонстрируя возрастающий интерес к ней и вызывая интерес к себе. После того, как ты немного сблизился, можешь предложить ей перейти общаться уже в телефон, то есть Telegram, Viber, WhatsApp, неважно. Ну, я предпочитаю, как ты уже знаешь, Telegram, там можно записывать видео-сообщения, аудио-сообщения. В общем, это все круто. Темы для общения оптимальные и запрещенные. Давай так еще поговорим. Многие парни теряются, не знают, о чем общаться с девушкой ежедневно. Разумеется, никому не интересно постоянно переписываться там, о погоде, о фильмах и так далее. Разговор должен быть живым и непринужденным, и это достигается при использовании абсолютно разных тем. Существует ряд тем, которые подойдут для обсуждения с девушкой. Это, в первую очередь, массовая культура. Что у нас здесь? Фильмы, музыка, книги. И поверь, что с эрудированным собеседником всегда интересно и весело общаться. Если ты начнешь дискуссию об искусстве или кино, то это покажет тебя с лучшей стороны. Также помни, что девушки стараются следить за своей фигурой, а значит, занимаются спортом, значит, следят за своим питанием, да? поэтому потерясуйся у нее, ходит ли она в тренажерный зал, сделай комплименты им фигуре, развей диалог в этом направлении, можешь же попросить совета, если она долго этим занимается. Еще одна беспроигрышная тема для разговора – это семья и друзья, они есть у всех, поэтому не стоит стесняться заводить беседу о близких людях, но есть и запрещенные темы. Темы, которые, ну, табу, да. Например, не стоит говорить о недостатках ее бывших парней. Пошло шутить, явно намекая на какие-то низменные проявления секса или жаловаться. Мужчина будет выглядеть в этом случае не в очень хорошем свете. Общайся непринужденно. Главное не превращая переписку в допрос. После того, как первое впечатление будет закопределено, ну, ты поймешь, что девушка тебе отвечает взаимностью, можно, ну, собственно говоря, уже начинать общение на более глубокие, более интересные темы. Темы, которые хорошо идут в середине вашего общения, это хобби, книги, музыка, спорт, романтические свидания, учеба, работа, ну и остальные темы. Есть интересные факты euh, биографии интересных людей, которые ну, многие просто не знают и... Э, а ты, допустим, знаешь, да, если она увлекается темой искусства, либо спорта, значит, можешь рассказать какие-то интересные моменты про людей, ну, экспертов в этой теме, каких-то известных спортсменов, элементы биографии их. Это очень легко нагуглить, и это покажет тебе, что... покажет у тебя, что ты достаточно интересный парень, знаешь вещи не банально. И вот такой вот разговор можно, в принципе, растянуть, ну, там, на месяц спокойно, ведя такую, знаешь, плавную переписочку и потихонечку подводя девушку к моменту, когда вы с ней, наконец-то, сможете встретиться. Ну, на сегодня все. Как обычно, увидимся на этом канале. До встречи.